Добрый день, уважаемые коллеги, я рада вас приветствовать. Подскажите, пожалуйста, все ли хорошо со связью, присутствует ли звук и видео. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат. Если есть проблемы со связью, то поставьте, пожалуйста, минус. Да, да, вижу, что все хорошо. Итак, мы начинаем. Меня зовут Романова Юлия, я директор Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы с вами проводим вебинар для участников закупок. Тема нашего вебинара – это правила участия в закупках в соответствии с 44-м, 223-м федеральным законом, участие в закупках в период санкций, новые условия для поставщиков. Итак, сегодня мы будем вести наше обсуждение в рамках трех основных вопросов и плюс ответы на ваши вопросы, которые поступят в рамках вебинара. Первый вопрос – это обзор основных изменений, которые произошли с учетом, в том числе, оптимизационного пакета поправок, санкционных изменений. Это изменения, которые уже действуют и которые вступают в силу совсем скоро с учетом тех поправок, которые были приняты уже в 2022 году. Изменения и в 44 и в 223 федеральный закон. Мы поговорим с вами про порядок участия в закупках с учетом новых условий, с учетом санкционных изменений прежде всего. Рассмотрим вопрос практического участия в закупках, посмотрим, какие уже с учетом новых правил участники и заказчики совершают ошибки, какие ситуации бывают в рамках административной практики и так далее. Ну и, соответственно, последний завершающий этап нашего вебинара – это рассмотрение вопросов, которые поступили в рамках вебинара. Я прошу вас активно участвуйте в диалоге, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. А мы с вами будем начинать. И примерно ориентируйтесь, что наш вебинар займет час времени. Итак. В целом, когда мы с вами говорим про изменения, изменения текущего года, изменения, произошедшие в прошлом году, но вступившие в силу, опять же, в 2022 году, конечно, здесь стоит изучить определенный пакет документов, причем эти документы они не перестают приниматься, они принимаются с учетом уже новых реалий, новых условий, санкций. Принимаются повсеместно и достаточно много нормативных актов, и порой в них сложно бывает ориентироваться. Но сегодня мы с вами сделаем акцент только на тех основных нормативных актах, которые стоит посмотреть. Итак, 44-й федеральный закон мы с вами уже смотрим исключительно через призму тех изменений, которые были внесены 360-м федеральным законом. Практически год назад был принят 360-й федеральный закон. Это так называемый оптимизационный пакет поправок, который внес существенные изменения в порядок проведения закупочных процедур, при этом изменился в основном именно закон о контрактной системе, 44-й федеральный закон. То есть если сегодня у нас возникает потребность посмотреть, Нормы закона, которые действуют, мы обязательно смотрим в редакции 360 федерального закона. Дальше. Были установлены новые сроки по оплате, причем со сроками по оплате здесь вообще весьма интересная ситуация, они были скорректированы в прошлом году, правила распространялись на текущий год, сокращение сроков оплаты было предусмотрено, но на сегодняшний день еще были сокращены сроки оплаты по контрактам по сравнению с теми, которые действовали начиная с этого года. Дальше. Поставление правительства 11.28, особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работа услуг отдельными видами юридических лиц. И вот здесь речь идет про изменения, которые были внесены в 223 федеральный закон. Обратите внимание, что на сегодняшний день в рамках увеличенной доли действуют закупки, действуют закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства по 223 федеральному закону, то есть по а, общему порядку должно быть у заказчика не менее 25 процентов заключенных договоров с а, субъектами именно МСП. Ну здесь, собственно, весьма интересное замечание ввиду того, что это фактически каждый четвертый договор заключается с субъектом МСП по 223 федеральному закону. Далее, постановление 14.32, оно действует начиная с августа, а, точнее с 1 сентября в августе было принято, и вот с 1 сентября прошлого года оно действует. Здесь, если вдруг по каким-то причинам вы и не смотрели это постановление, имейте в виду, что если вы участвуете в закупках с применением норм национального режима, это запреты допуска, ограничения допуска иностранной продукции, условия допуска иностранной продукции. Имейте в виду, что данное постановление в прошлом году еще внесло существенные изменения в части осуществления таких закупок. То есть, например, часть товаров, по, которому раньше, по которым раньше использовались механизмы условий допуска, они перешли в правила, по которым устанавливается запрет на допуск иностранной продукции. Поэтому здесь важно смотреть, какие именно три Требования используют заказчик, потому что заказчик на сегодняшний, заказчики на сегодняшний день допускают достаточно часто ошибки в этом плане и могут, например, на старые нормативные акты ссылаться на прежние правила, могут не учитывать, какие изменения произошли и какой механизм в отношении закупок с применением норм национального режима следует использовать традиционно отраслевые нормативные правые акты в сфере осуществления закупок с применением норм национального режима нам следует тоже посмотреть последние редакции. И вот самое интересное, уже э, в этом году буквально э, тот пакет изменений, который был принят, можно сказать, что он э, всецело конкурирует с оптимизационным пакетом поправок э, по объему по объему тех изменений, которые были внесены. Прежде всего, я рекомендую посмотреть как первооснову 46-й федеральный закон, он внес изменения сразу в несколько федеральных законов, причем эти изменения касаются не только закупок, эти изменения касаются и других сфер, на которые повлияли санкционные изменения, которые были введены. Дальше 104-й федеральный закон, внесение изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации, то же самое. Вначале был принят 46-й федеральный закон, потом часть, собственно, уже норм была, была поня было понятно, каким образом часть норм следует применять. И более такие детальные поправки были внесены 104-м федеральным законом. но ну, 46-й федеральный закон, там у нас будут буквально три статьи первоосновы, которые внесли изменения. Дальше. Поставление 201 товары из ДНР и ЛНР были приравнены к товарам, которые производятся на территории Евразийского экономического союза. Это означает, что в рамках, например, закупок с применением норм режима они получают те же преференции, что и товары, например, из других государств Евразийского экономического союза приравнены, допустим, к Белоруссии, к Казахстану, товарам из Белоруссии Казахстану и, соответственно, иным государствам, членам Евразийского экономического союза. В отношении ряда отдельных закупок были произведены также изменения. Конечно, в основном эти изменения были направлены на недопущение сотрудничества с теми государствами, которые ввели соответствующие антироссийские санкции, часть изменений была направлена на упрощение, упрощение порядка закупок. В отношении мед. был принят определенный пакет поправок. В части упрощения таких закупок некоторые послабления вступили в силу. 297-е постановление правительства, здесь также 374-е постановление Дальше, есть у нас приказ, приказ Минфин номер 126Н, всем хорошо известные наверняка преференции, которые заказчик в отдельных случаях применяет, то есть условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств. В отношении приказа номер 126Н, он был принят еще в 2018 году, соответственно, достаточно по российским меркам уже Старый нормативный правовой акт и, соответственно, в том числе и с учетом антикризисных изменений, потребовалось внести поправки и в приказ Минфин номер 30, номер 126. И вот такой приказ, который внес изменения, это приказ номер 30. Здесь тоже, посмотрите, если традиционно по вашим закупкам применяются преференции, возможно, какие-то изменения произошли в этой части. Какие изменения произошли? Часть товаров была упразднена. То есть вышла из приказа часть товаров, напротив, была добавлена в приказ. Об этом мы с вами тоже сегодня будем более подробно говорить. В отношении списания неустойки, весьма интересные, полезные условия для поставщика. Постановление правительства номер 340 в отношении правил списания неустойки, то есть первое постановление ⁇ порядок списания неустойки, вообще условия по списанию неустойки, а следующее постановление 439 уже более детально излагает правила списания неустойки. Восстановление 339 -е. будет также интересно в отношении закупок у единственного поставщика. Новые правила, условия появились. В части возможности продлить те разрешительные документы, которые есть у поставщика, различные лицензии, допуски, свидетельства и так далее. На сегодняшний день есть такая возможность. Есть возможность продлить в автоматическом режиме те документы, которые у вас есть разрешительного порядка. Правила действуют до конца этого года. Об этом мы тоже подробно сегодня поговорим так в части возможности списания антимонопольного штрафа со скидкой 50 процентов здесь вот будьте внимательны новый, новый федеральный закон 41 федеральный закон регламентирует возможность списания штрафа в режиме 50 процентов но здесь больше идет речь про установление различных картелей то есть не всегда действует это правило но само правило ну, действует например как в рамках штрафа за какие-либо правонарушения на дороге. То есть можно в определенный срок списать 50%, заплатить штраф со скидкой 50%. Далее, постановление правительства 505, приостановление установлении действий отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации, установление размера авансовых платежей, вот отношение аванса тоже нам будет интересно о положение. 417-е постановление признания экономических санкций форс-мажором, не включение поставщика в РНП и сокращение сроков оплаты по заключенным контрактам договора. Итак, и значит, мы сегодня с вами будем говорить и про изменения в рамках оптимизационного пакета, и про санкционные изменения. Начнем мы с санкционных изменений. Все-таки это насущная наша жизнь, это то, с чем мы с вами имеем дело. Соответственно, по этим требованиям мы участвуем в закупках. Итак, 46 федеральный закон. Какие здесь статьи нам будут интересны? Как я уже ранее сказала, не полностью федеральный закон посвящен изменениям, которые вносятся в закупки. Всего лишь некоторые статьи вносят изменения, некоторые это три статьи. Это статья 8, статья 15, статья 22. Изначально закон... Соответственно, был принят уже по сравнению с развитием всей ситуации, по сравнению с изменениями экономического, политического характера достаточно давно, когда, соответственно, только-только правительство определяли определенный вектор развития дальнейшего. И, соответственно, 8 марта был принят, подписан президентом федеральный закон за номером 46 ВЗ, который внес изменения. В отдельные аспекты осуществления закупок в том числе. Дальше, соответственно, здесь был принят еще один федеральный закон, который внес изменения в части оплаты. Это 104-й федеральный закон, часть оплаты по 44-му и 223-му федеральному закону. Какие поправки были внесены 46-м федеральным законом? То есть вот основной вектор развития был заложен 8 марта с принятием 46-го федерального закона. И после принятия закона было принято уже на сегодняшний день множество иных нормативных правовых актов, которые детализируют те вопросы, которые были заложены в 46-м федеральном законе. В отношении медизделий серия изменений произошла. Правительство Российской Федерации наделено правом увеличивать начальную максимальную цену контракта и годовой объем закупок отдельных видов медицинских изделий. Соответственно, здесь далее было принято постановление 297. Также данным нормативным актом было установлено Установлены были случаи порядок списания начисленных поставщикам неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Дальше, статья 93 «Закупка у единственного поставщика» по части 1 «Добавлены новые основания были для закупок у единственного поставщика, который можно использовать в течение следующих двух лет». Речь, конечно же, не касается абсолютно любых товаров, работ услуг. Здесь, опять же, речь идет про медизделия, медорганизации вправе закупать по решению учредителя в электронной форме, то есть здесь два условия должно быть соблюдено, вынесено решение и электронная форма закупки. Лекарства и медизделия, которые произведены на территории Российской Федерации или других стран, не вводивших антироссийские санкции. То есть здесь это либо территория России, либо... Та страна, которая еще не вводила антироссийские санкции. Годовой объем таких закупок лекарств не должен превышать 50 миллионов рублей, мед 250 миллионов рублей. Здесь обратите внимание, на новый пункт это пункт 5.1, часть 1 статьи 93. Новое основание появилось. Дальше фонд социального страхования. То есть, если мы говорим о заказчике, о фонде социального страхования Российской Федерации такой заказчик правил закупать в электронной форме технические средства реабилитации. Дальше соответствующие услуги при условии, что они произведены, либо услуги оказаны на территории Российской Федерации или других стран, которые не вводили антироссийские санкции. Это следующий пункт, это пункт 5.2, часть 1 статьи 93. Заказчики могут закупать у единственного поставщика, у того поставщика, который включен в реестр единственных поставщиков, лекарства или изделия, которые не имеют российских аналогов, но производимых един, единственным производителем из стран, которые не вводили новые антироссийские санкции, точнее антироссийские санкции. И это новый пункт 28.1 здесь действует. Дальше. 46-й федеральный закон внес также изменения в отношении Возможности изменения существенных условий контракта по решению правительства Российской Федерации, по решению властей субъекта Российской Федерации или местной администрации, то есть речь идет о том, что на всем уровне действуют такие возможности, возможно по соглашению сторон изменения существенных условий в отношении именно предмета цены, срока, порядка оплаты любых э, контрактов, которые заключены будут до 1 января 2023 года. И вот здесь, что самое интересное, э, если возникает такая насущная проблема, потребность, если, например, вы понимаете, что требуется в связи э, с, допустим, недружественными действиями иных государств, в связи с сведенными санкциями э, внести изменения э, текущий контракт это можно сделать это можно сделать вплоть до конца этого года но соответственно при возникновении такой потребности если например заказчик не против соответственно если здесь достигнут соглашения с заказчиком при внесении изменений, при, например, заключении дополнительного соглашения, которое вносит изменения в текущий контракт, учитывайте, что нужно обязательно ссылаться не на те статьи, которые у нас действовали ранее до внесения вот этих санкционных поправок, а на новые части, на новые статьи, части 112, точнее, статьи 44 федерального закона. Здесь, в этом случае, если, например, возникла потребность по соглашению сторон изменить существенные условия контракта, вы это можете сделать, но со ссылкой на 112 статью на часть 65.1. На практике я уже столкнулась с тем, что, причем это даже было по инициативе заказчика, заказчик, когда началась вся эта ситуация, решил пойти навстречу поставщику, была такая возможность у заказчика – и заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в существенные условия контракта в отношении цены и в отношении предмета контракта. Но а, дело в том, что заказчик решил сослаться на прежние условия, которые уже у нас действовали в части изменения контракта. То есть Мы с вами знаем, что в отношении контракта у нас есть серия статей в 44-м федеральном законе, статья 34-я, статья... 94-95 по обеспечению 96. Есть, соответственно, при внесении изменений с учетом новых условий, с учетом именно санкций, нужно ссылаться не на прежние действующие статьи, которые и так действуют на сегодняшний день, но по ним узко ограничен круг вносимых изменений. Соответственно, нужно ссылаться на статью 112. Часть 65.1. Так вот, в этой ситуации, когда заказчик решил по основаниям изложенным в статье 95 по прежним основаниям внести изменения, контролирующий орган, соответственно, произвел проверку. и... Было принято решение не в пользу заказчика и поставщика в отношении того, что заказчик выбрал неверное основание для внесения таких изменений. Обязательно ссылаемся и проверяем со стороны поставщика, действительно ли заказчик, например, при заключении ДОП-соглашения указал основание по новой части 65.1, по статье 112 Увеличен ценовой порог закупок лекарств по назначению врачебной комиссии с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Эти изменения по закупке единственного поставщика по части 1 статьи 93. Правила списания заказчиком неустоек, применяются к любым контрактам. Здесь во исполнение данной нормы было принято постановление правительства 340-е, первооснова была заложена 46-м федеральным законом. Там была именно заложена, заложен заложена возможность списания неустойки. Дальше во исполнение этой нормы было принято постановление 340 е и в части списания неустойки возможно списать неустойки по определенному порядку. Списываются начисленные контрагенту, но не уплаченные таким контрагентом, Неустойки по любым контрактам, обязательства по которым были исполнены в полном объеме. Год и причины ненадлежащие исполнения обязательств значения не имеют. При этом заказчик списывает такие неустойки, если их общая сумма не превышает 5% цены контракта. 50% списываются в случае, если э, вторые 50% контрагенту уплатил э, в соответствующий срок. Если их общая сумма превышает 5%, но составляет не более 20% цены контракта. Вот здесь вот будьте внимательны, такие правила действуют. Причем здесь, опять же, продолжая тему списания неустойки, на практике уже с чем я столкнулась, с какой ситуацией вы также можете столкнуться. Вообще два подхода, два основных подхода существуют в рамках начисления неустойки. По начислению неустойки на практике встречаются следующие ситуации. Первая ситуация, когда контракт разделен на этапы, и, например, по отдельным этапам заказчик применяет положение у начисления неустойки. И здесь, если заказчик использует такую методику в отношении начисления неустойки, в отношении начисления неустойки по каждому этапу, в конечном итоге, при рассмотрении вот этого положения возможности списания неустойки, если заказчик рассматривает отдельный этап по контракту, таким образом можно... На практике существует такой подход, что в рамках отдельного этапа, да, действительно сумма не превышает 5% цены контракта. Вот несмотря на то, что указано, что общая сумма не превышает заказчик, все равно считает по каждому этапу. Но если заказчик в конечном итоге складывает всю неустойку, это уже могут быть совершенно другие цифры. Это уже может быть не 5%, а большая сумма и, соответственно, применяется должно иное правило. Но здесь, на самом деле, нужно смотреть также и участнику, смотреть, какой подход более интересен поставщику, и по возможности на эту тему говорить с заказчиком. Ну, конечно, заказчики не всегда идут на встречу, но, тем не менее, бывают ситуации, когда заказчики также прислушиваются, особенно если привести конкретные примеры из практики. Так... Сейчас смотрю вопрос. Вопрос у нас по текущей теме. Если контракт заключен до введения санкций недружественными государствами, бумажная отрасль пострадала от санкций, заводы, производители, лидеры подняли цены, торговая промышленная палата не дала положительного заключения о том, что данные изменения не являются просто мажорными обстоятельствами. Исполнение контрактов невозможно. Как теперь доказывать, что неисполнение условий контракта является обстоятельствами, которые не были здесь стороны до заключения контракта? При этом разъяснение составлено до таких обстоятельств, как введение санкций. У нас такая ситуация. Здесь на самом деле у меня есть дальше слайд на эту тему. К сожалению, если мы говорим про изменение цены, в частности только про изменение цены, к сожалению, по большей части, практически в подавляющем большинстве случаев, такая ситуация не принимается в качестве форс-мажора. То есть, здесь каким образом торгово-промышленная палата рассуждает, почему не выдает сертификат о наличии форс-мажора? Рассуждается следующим образом, что это, собственно, риски, риски предпринимательского характера, риски поставщика. Поэтому вот здесь я бы рекомендовала в отношении обращения в торгово-промышленную палату, когда... Нужно, собственно, получить сертификат о форс-мажоре, да и в целом, когда а, вы общаетесь с заказчиком, основания должны быть не только по изменению цены. Нужно обязательно включить дополнительные основания, которые делают возможность, предоставляют возможность действительно заключить доп. соглашения по иным отличным от цене а, требованиям по не только изменению цены. Так как на это заказчики на сегодняшний день смотрят в обязательном порядке, то есть таким образом нужно несколько оснований, это делает более весомым возможность заключения доп. соглашения. Если торгово-промышленная палата не выдает сертификата о признании обстоятельств непреодолимой силы. Все равно у заказчика даже при отсутствии такого сертификата есть возможность заключить доп. допсоглашение, внесение изменений в том числе в существенные условия контракта. Здесь важно, конечно, всю переписку с заказчиком вести. Не в, режиме, не в режиме диалога общаться с ним по телефону, допустим, да? а обязательно закрепить переписку официальной перепиской по электронной почте, ну или, соответственно, если это возможно, обычными бумажными письмами. Но в отношении подобной ситуации есть положительные решения, когда, собственно, поставщик ссылается не только на изменение цены, но и ссылается на невозможность поставки соответствующей бумаги. По бумаге конкретный подобный случай есть. Здесь уже больше я бы делала акцент не на взаимодействие с ТПП, потому что ТПП, они на сегодняшний день, ну, если говорить честно, не весьма охотно выдают сертификаты А по подобным случаям, когда изменилась цена, тем более практически я не встречала ситуации. А нужно апеллировать обязательно... Ко всем остальным условиям, невозможности поставки, если, допустим, это так, невозможности, собственно, использования, допустим, сырья, которое использовалось раньше в производстве, данного товара. поэтому вот эти все обстоятельства нужно собрать воедино и подготовить документ для заказчика. То есть действительно доказать, что невозможность исполнения контракта по текущим условиям, которые отражены в контракте, является обстоятельством по сути непреодолимой силы и является невозможным в отношении исполнения контракта. Так, дальше. То есть есть у нас несколько нормативных актов, на которые мы ссылаемся. Вот здесь в этом отношении как раз ссылалось на 46-й федеральный закон, на различные постановления, которые вводят, ввели уже меры ограничительного характера и, соответственно, возможность изменений, которая прямо закреплена на сегодняшний день в законодательстве. Далее, вот здесь некая инструкция, причем она универсального характера, и для заказчика, и для поставщика по списанию неустойки. А заказчик, если даже в перспективе планируется списание неустойки, он обязан эту неустойку начислить. То есть может быть списана только та неустойка, которая действительно начислена. Заказчик начисляет неустойку, ставит ее на учет по правилам бухучета. Это обязательное действие. То есть просто так заказчик не может сказать, да, хорошо, уважаемый поставщик, мы упрощаем неустойку. И, соответственно, поставщик по итогу получает полную плату по контракту без вычета неустойки. Действительно, здесь обязательное требование – это постановка неустойки на учет, а затем дальнейшее ее списание. Заказчик направляет требования о неустойке и расчет акт сверки поставщику. Это, опять же, обязательное действие, чтобы поставщик и заказчик сверились по поводу взаиморасчетов. Заказчик и поставщик подписывают акт сверки расчетов по неустойке, то есть поставщик подтверждает, что тоже действительно подтверждает, что есть неустойка. Поставщик вместе с подписанным актом сверки расчетов направляет заказчику информацию, документы, позволяющие списать неустойку, например, заключение торгового промышленности палаты о форс-мажоре. Скайфчик оформляет решение о списании неустойки при наличии оснований и документов. Решение о списании неустойки принимается комиссией по поступлению в выборе активов. Причем обратите внимание, что здесь по сути нет э, обязательного требования о том, что э, является основанием для списания неустойки только наличие сертификата о форс-мажоре от ТПП. Да, конечно, это будет подспорье поставщику. Это будет весомый документ для заказчика, но на сегодняшний день множество случаев, когда, собственно, без заключения от торгово-промышленной палаты произошло списание неустойки. Списание неустойки на основании решения, то есть заказчик издает решение о списании неустойки, заказчик направляет поставщику в письменной форме уведомления о списании неустойки по контрактам с указанием размера. Списание неустойки, форма уведомления проведена в 783-м постановлении. Само постановление оно у нас действует уже не первый год, применяется, соответственно, к, применялось, точнее, к аналогичным случ, случаям, в том числе с учетом антиковидных ограничений. Но на сегодняшний день само условие решения были видоизменены под текущую ситуацию. В уведомлении, в решении включаются, включаются реквизиты поставщика, средние начисленные и неуплаченные суммы неустойки, обязательные реквизиты первичных учетных документов, дата принятия решения о списании начисленной и неуплаченной неустойки. И, соответственно, оформляется это все за подписью членов комиссии по принятию, выбытию активов. Форма уведомления вот таким вот образом выглядит, как обычный бухгалтерский документ, все достаточно здесь понятно. Дальше. С учетом санкционных изменений в части закупок мед. произошла временная оптимизация. Временная оптимизация – в том случае, если речь идет про закупку разных видов медизделий, причем в отношении закона здесь были достаточно строгие ограничения о невозможности закупок разных видов медизделий в одном лоте. На сегодняшний день в этом плане есть определенные послабление. По 44-му федеральному закону при превышении определенной начальной максимальной цены контракта в одну закупку нельзя было объединять в медузделия разных видов по номенклатурной классификации. Действовало прежнее постановление 620-е от 2021 года. В этом году были послабления и правительство разрешило не применять, разрешило не применять данные. Нормы, то есть можно объединять разнотипные медизделия в одну закупку. Это правило не применяется в течение нескольких месяцев, 25 марта до 1 сентября текущего года. Постановление 374 -го несло такие изменения. В части продления разрешительных документов. Автоматическое продление лицензий и разрешений на сегодняшний день уже действует это правило. Из-за санкций правительство решило на 12 месяцев продлить ряд лицензий и других разрешений. Речь идет о тех лицензиях, которые уже истекли, или которые истекут в течение текущего года. То есть, если, например, ваша разрешительная документация попадает под определенный перечень, то соответственно. Ваша лицензия в автоматическом режиме продлевается. Примеры таких разрешительных документов, таких сфер деятельности – это лицензия на производство оборота телового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции. Это лицензия на ТВ и радиовещания, разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу в воздух. Лицензии на водопользование, договоры пользования водными объектами, разрешение на перевозку пассажиров и багажа такси, сертификаты о происхождении товара СТ-1. Вот, кстати, в отношении сертификатов СТ-1, актов экспертизы, здесь весьма полезная, интересная ситуация. Мы с вами знаем, что у нас действует... В отношении э, национального режима два основных механизма, по которым могут требоваться сертификаты, это э, ограничение допуска и запрет на допуск иностранной продукции. В том числе на сегодняшний день по ряду случаев можно подтвердить происхождение товара, некие, опять же, упрощенные условия, которые еще с начала этого года действуют, можно подтвердить наличием сертификата СТ-1 или акта экспертизы, Который выдается торгово-промышленная палата. То есть, соответственно, если у вас, например, в этом году истекает сертификат СТ1, как правило, на ограниченный срок, например, на один год выдается данный сертификат, то в этом случае в автоматическом режиме продлевается действие такого документа. Отраслевые регуляторы при этом могут продлить такие разрешения, даже если до вступления в силу нормативного акта произошло истечение срока действия того или иного разрешительного документа. Соответственно, если напротив у вас, допустим, как раз вот есть насущная потребность, Получить разрешительный документ на сегодняшний день действуют упрощенные правила в части выдачи данных разрешительных документов. Вот, например, у меня есть поставщики, которые занимаются получением заключения, заключения Минпромторг о производстве их продукции на территории Российской Федерации. Да, действительно могу сказать, что по сравнению с предыдущим годом на сегодняшний день значительно проще получить такие документы. Ну, там, собственно, своя история. Иногда все равно эпопея может быть длинной. Так, дальше. Мы с вами уже также упомянули, что у нас есть приказ номер 30, который внес изменения в приказ Минфин номер 126Н. С 22 марта изменились перечни иностранных товаров с условиями допуска по госзакупкам. Часть продукции была упразднена, то есть большие нормы 126 приказа Минфин не действует в отношении отдельных закупок. Какие то закупки? Это мука пшеничная и пшенично-ржаная. Это макаронные аналогичные мучные изделия. Это бумага для печати. Это клей, это листовое стекло. Но так как часть товаров была упразднена, конечно же на свину пришли другие товары. В перечень вошли такие товары, как телятина, рис, медицинская марля, реактивы химические общего лабораторного назначения. В Некоторых позициях уточнили коды исключения. То есть, как правило, мы открываем позицию видим там, что в отношении всей позиции по коду КПД-2 действуют правила, но есть какие то исключения. Из перечня номер два. То есть, мы с вами знаем, что у нас есть перечень номер один, который действует по всей продукции в отношении по всей продукции перечисленной. В отношении обычных так называемых закупок, если закупка в рамках нас проекта, собой действует перечень товаров и соответственно он тоже был скорректирован с учетом положения приказа Минфин номер 30. Из перечня номер два исключили машины электрические, аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки, сельхозтехнику, грузовой автотранспорт. Но добавили такие позиции, как аппаратура для воспроизведения звуком, музыкальные инструменты, поменяют также коды исключения. И по второму перечню в ряде позиций коды будут уточнены, например, для компьютеров и периферийного оборудования. Так. Вот еще один интересный вопрос по поводу невключения в РНП. Заказчик расторгается в одностороннем порядке и подает информацию о ФАС. Неисполнение условий контракта также связано с обстоятельствами непреодолимой силы. Как избежать такого наказания, если организация более 20 лет на рынке, и ни разу не было случая неисполнения условий заказчика? Вот здесь в данном случае опыт в пользу поставщика. То есть если у вас безупречная репутация, при назначении а, соответствующего заседания УФАС важно собрать сведения по своему опыту, важно отразить, сколько у вас контрактов было а, в течение всего периода деятельности организации, что эти контракты были исполнены без а, претензий к поставщику, то есть, например, без начисленной неустойки, без а, каких-либо просрочек и так далее. И, собственно, вот эти аргументы используют свою пользу. Но так как у нас в целом действуют условия о не включении поставщика в РНП, здесь основной акцент, конечно, делается на доказание причинно-следственной связи. То есть я, например, как участник не смогла исполнить контракт, ввиду того, что были введены меры ограничительного характера, и, например, на территории Российской Федерации больше не производится сырье, из которого я изготавливаю свою продукцию, как производитель. Ну, как производитель и, или как поставщик, но в этом случае нужно будет всю цепочку развернуть, что вы, например, покупаете у такого-то поставщика, поставщик больше не производит, Соответственно, нет других поставщиков, которые могли бы данное сырье производить или поставлять товар на территорию Российской Федерации. Здесь таким образом можно действовать. Отражаете свою положительную репутацию и отражаете обязательно цепочку о невозможности исполнения условий контракта и напрямую доказывайте, что невозможность исполнения контракта связана с санкциями. Пусть, если, например, у вас ну, нет сертификата, не выдал торгово-промышленная палата сертификат об непреодолимой силы. Это не должно быть препятствием для доказывания своих своей невозможности исполнить условия контракта Невозможность, связанная именно с санкциями. Вот Причинно-следственную связь нужно будет доказать. Так, а здесь еще мы с вами будем говорить о невключении участников реестра недобросовестных поставщиков. Но вот хочу отметить, что действительно... Было принято постановление, по которому, если поставщик доказывает, ну, я просто кратко стараюсь изложить суть, если поставщик доказывает, что он не смог исполнить контракт в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, сведения о таком поставщике не включаются в РНП. Но на сегодняшний день есть еще один интересный нормативный акт, о котором мы с вами чуть позже будем говорить, по, по РНП. Так, с 30 марта заказчикам разрешено устанавливать повышенный аванс по некоторым закупкам в 2020 году. Вот здесь, конечно, когда эта новость вышла, все поставщики, да и заказчики, ну, заказчики в меньшей степени, в основном поставщики, обрадовались и решили, что буквально по каждому контракту будет включен аванс, будет предусмотрен аванс, но на самом деле не так. Потому что даже если мы с вами вчитаемся в сам текст изменений, мы увидим, что здесь речь идет о некоторых заказчиках и речь идет о в основном необязательности установления аванса. Итак, в 2022 году получатели средств федерального бюджета, то есть вот здесь обращаем внимание на то, что это именно получатели средств федерального бюджета, не регионы, не муниципальные заказчики, должны закреплять в контрактах аванс в размере от 50 до 90% суммы контракта, но не более лимита бюджетных обязательств. То есть, если, например, у заказчика, ну нет у него денег, ну какой аванс он, он может включить? Ну, не может он включить. Если средства на финансовое обеспечение по нему подлежат казначейскому сопровождению. Еще одно условие, скорее для нас исключение, потому что у нас далеко не каждый контракт, естественно, подлежат казначейскому сопровождению. Дальше, второй, более реалистичный случай. Аванс в размере. До 50% суммы контракта, опять же, не более лимита бюджетных обязательств, если не принадлежат такому сопровождению, то есть если не установлено казначейское сопровождение, до 50% суммы контракта аванс, но не более, опять же, лимита бюджетных обязательств. Но здесь опять же обратите внимание, что речь идет про э, средств, про тех заказчиков, которые получают средства из федерального бюджета, и что самое интересное, это аванс до 50%. Вилка, по сути, от 0 до 50%. 1% в данном случае тоже будет являться авансом. Ну и, собственно, заказчики многие и устанавливают, если устанавливают аванс, то минимальный. То есть, соответственно, для... Регионов для региональных заказчиков, для муниципальных заказчиков, для заказчиков по 223 федеральному закону, такие правила не действуют. Это на усмотрение самого э, заказчика. Дальше. А, в части изменения условий контракта. Изменения существенных условий контракта. Еще раз мы с вами возвращаемся к э, возможности изменения условий контракта по существенным обстоятельствам существенные условия контракта. Здесь, опять же, еще раз, мы ссылаемся на статью 112, часть 65.1. И хорошо, опять же, если все-таки ТПП выдает заключение. Заключение об обстоятельствах непреодолимой силы. В законе, в рамках 44-го федерального закона, есть отдельная статья об обстоятельствах непреодолимой силы. Соответственно, если такие обстоятельства подкреплены, точнее, сам факт обстоятельств непреодолимой силы подкреплен соответствующим документом, то в этом случае у заказчика, по сути, больше оснований признать закупку, например, отмененной в связи с наличием обстоятельств непреодолимой силы. Заключение о фос-мажоре было до апреля бесплатно, вроде как продляли возможность получения бесплатно заключение о форс-мажоре, образец заявления о форс-мажоре, вот здесь вы его видите на экране сейчас, но можно найти на любом сайте торгово-промышленной палаты, то есть если обратиться к региональной ТПП, на сайте у них, как правило, этот документ выложен. Так, ну вот то, о чем я говорила, к сожалению, вот правовая оценка суда, Рост цен, изменение курса валют не может быть признано существенным изменением в статусе, являющихся для изменения спорного контракта. То есть, переводя на более простой язык, рост цен не является основанием для внесения изменений в существенные условия контракта. Но здесь есть исключения в отношении отдельных видов товаров работы услуг. Это в основном стройка, капитальный ремонт, «Сохранение объектов культурного наследия, строительство под ключ» и «Некоров». Специальные случаи, статья 95 44-й федеральный закон, здесь самостоятельные механизмы. То есть если у нас, например, предмет контракта это стройка и сопутствующие работы или сохранение объектов культурного наследия, то здесь мы не к 112-й статье обращаемся, а по прежним основаниям статья 95-я. Дальше. Новые правила по 104-му федеральному закону. Заказчик праве не устанавливать обеспечение исполнения контракта. При определении начальной максимальной цены контракта запретили использовать информацию о котировках на иностранных биржах. Нельзя обосновывать начальную максимальную цену контракта, используя иностранную валюту. Так, В отношении процедурных сроков увеличили срок направления проекта контракта победителю по запросу котировок. Не позднее одного рабочего дня после дня размещения из протокола, то есть вот те экстремально короткие сроки, которые у нас были в течение часа, они исключаются на сегодняшний день, один рабочий день больше стал срок направления сведений в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. Заказчик направит их не позднее двух рабочих дней после вступления в силу решения об одностороннем отказе. По закрытым конкурентным закупкам заказчики, которые попали под санкции ограничения, могут проводить закрытые закупки. Перечень таких заказчиков, соответственно, определенным правительством. Реестр недобросовестных поставщиков… И вот здесь, смотрите, с 1 июля вступает в силу положение о том, что поставщика включат в РНП из-за отказа от исполнения контракта без оснований. Но, собственно, по сути, конечно, никаких здесь новшеств, так сказать, нет. Но нет оснований у поставщика не исполнять контракт, конечно, здесь не стоит надеяться на чудо, скорее всего, поставщик будет включен в РНП, но тем не менее, эту норму еще раз конкретизировали, связано это было с тем, что после введения предыдущей нормы в отношении не включения поставщика в РНП в связи с тем, что поставщик, например, не исполнил контракт из-за обстоятельств непреодолимой силы, из-за санкционных изменений, Здесь, собственно, многие поставщики решили, что некий такой карт-бланш дан, поэтому можно лю буквально любое основание списать под обстоятельства непреодолимой силы. Это не так. Нужно обязательно доказать, что контракт не был исполнен в связи с э, введением, например, мера ограничительного характера. Но, собственно, вот далее уже в 104-м федеральном законе, в апреле он был принят, конкретизировали, что поставщик будет, опять же, включен в РНП, за отказ исполнения контракта без оснований. То есть вот такая ситуация не допускается. Но по сути это действовало и раньше, до всех этих санкционных изменений. Так, еще вопрос по приказу Минфин 126-Н. Очень интересный вопрос. По словам заказчиков, при формировании закупки площадка сама подсказывает заказчику, что данный товар входит в перечень, однако по КТРУ данный товар в списке, то есть производится на территории РФ, однако это не всегда так. Например, бумага с клейким краем России не производится. По двум контрактам у нас было снижение цены на 15%. Почему закон не предусматривает обязанность участника доказывать, что он, указав, что товар российский не подтверждает это. Но а здесь, к сожалению, в отношении того, почему закон не предусматривает, все же это, вы поймите, вопрос не по адресу, потому что у меня зачастую возникают такие же вопросы. Почему действуют такие нормы, хотя априори знаем, что, например, по 126 лет товар может быть исключительно иностранного происхождения. Здесь на самом деле действительно есть некие элементы несовершенства законодательства. То есть в данном случае на сегодняшний день по приказу номер 126 от участника достаточно только декларирования страны происхождения товара. И никаким образом на этапе подачи заявки не проверяется, что это товар российского происхождения, то есть если поставщик условно продекларировал, что его товар российского происхождения, снижение цены не применяется. То есть если по первому перечню мы говорим, это 15%, процентов снижение цены не применяется. И таким образом, по сути, здесь обязанность заказчика, но так как на этапе рассмотрения заявок отсутствует возможность проверить страну происхождения товара, заказчик обязан на этапе, Поставки, осуществлять э, в рамках приемочной комиссии, да, если создается приемочная комиссии, проверять страну происхождения товара с учетом уже тех документов, которые поставляет э, поставщик, участник вместе с товаром. И, соответственно, при э, не получении э, актуальной информации о стране происхождения товара должна быть проведена экспертиза в том числе. Поэтому здесь в данном случае, если поставщик уверен, что данный товар не производится на территории Российской Федерации, я бы посоветовала действовать следующим образом. Я бы посоветовала на этапе до заключения контракта, то есть если вы участвуете в этой процедуре, у вас есть такая возможность до заключения контракта обжаловать действия по закупке. В этом случае, по сути, вы жалуетесь конкретно на страну происхождения товара хотя по сути вы наверное не можете да, никак знать какая страна происхождения товара указана у поставщика но здесь можно таким некот... неким хитрым способом поступить, все равно обжаловать закупку для... с целью того, чтобы была проведена внеплановая проверка по закупке внеплановая проверка будет произведена, и соответственно по тем основаниям в том числе, которые вы укажете в режиме доводов, жалобы, будет проверена и заявка того сомнительного участника, участника победителя, да, если это победитель. Соответственно, ну, здесь действует только так. Но, опять же, если вы решили обжаловать по основанию, что товар не производится в Российской Федерации, в случае с вашей стороны... Как со стороны участника, который обжалуют э, действия э, заказчика, действия других участников. Нужно доказать, что товар не производится на территории Российской Федерации. В части функционала площадки, ну здесь, по сути, сам функционал площадки, он э, за редким исключением но по большей части он не носит какого-либо обязательного характера. То есть у заказчика всегда, несмотря на рекомендации, которые выдаются на площадке, которые могут быть в виде различных информационных сообщений или в автоматическом режиме даже может выбираться определенный товар, у заказчика всегда есть возможность скорректировать информацию. Поэтому... Под ответственность заказчика. Заказчик самостоятельно заполняет извещение о закупке, самостоятельно выбирает э, параметры, которые он применяет, указывает э, те или иные меры по нацрежиму. То есть это исключительно компетенция заказчика. Конечно, здесь говорить о том, что э, подсказка на площадке была такая, поэтому заказчик выбрал э, такое основание, здесь абсолютно не приходится, потому что у заказчика есть возможность эту информацию скорректировать. Так, дальше. Дальше мы с вами поговорим еще про требования к участникам. Требования к участникам предусмотрены новые, начиная с текущего года. Это уже не изменения санкционного пакета, это изменения, которые были предусмотрены с прошлого года, оптимизационный пакет поправок, который вступил в силу с 1 января этого года. В конце 2021 года был принят новый документ, постановление 2571, так называемые дополнительные требования к участникам закупки. Определен был перечень работ, это по большей части работы, по которым заказчик обязан устанавливать дополнительные требования по новому режиму. Я в целом напомню, что у нас есть статья 31 по 44 федеральному закону. По 44 федеральному закону заказчик обязан установить единые требования, то есть требования, которые действуют для всех участников: непроведение ликвидации, отсутствие задолженности, бюджета различного уровня, отсутствие судимости за преступление в сфере экономики и так далее. Всегда устанавливаются эти единые требования, и мы подтверждаем соответствие этим единым требованиям в форме декларации. То есть декларации достаточно. Открываем форму заявки на площадке и видим эту декларацию. Можно не составлять декларацию вручную. Это абсолютно лишнее действие, которое только тратит наш временной ресурс. Но есть у нас часть 2 и часть новая 2.1 этой же статьи, статьи 31. В статье 31 перечислены в том числе и дополнительные требования. Вот здесь вот дальше, как они изложены на площадке. Так, сейчас мы вернемся еще с вами к этим слайдам. Вот на площадке в таком режиме, это площадка РТС-тендер, наверняка вы на ней работаете. В таком режиме излагаются... Единые дополнительные требования. Дополнительные требования устанавливаются на сегодняшний день не ко всем участникам. Недаром они дополнительные. Они устанавливаются в отдельных случаях. Разберем последовательно. Часть 2. Часть 2 у нас предусматривает действие нового постановления 2571, постановление правительства. В этом постановлении правительства мы найдем те услуги, те работы, по которым применяются дополнительные требования. То есть, иными словами, если заказчик закупает эти работы или услуги, заказчик обязан установить дополнительные требования. Какие это виды работ? Всего шесть категорий. Это такие виды работ, как сфера культуры и культурного наследия, сфера строительства, градостроительной деятельности, сфера дорожной деятельности, сфера обороны и безопасности государства, использование атомной энергии. И вот шестое шестой раздел, шестая категория, здесь все остальные требования, по которым нужно установить допусловия для участников, они собраны воедино, то есть сразу здесь и здравоохранение, и образование, и наука. То есть смотрим обязательно, вообще в целом попадает ли наша сфера под эти дополнительные требования. Если мы занимаемся условно дорожной деятельностью, раздел третий будьте готовы, что заказчик, по э, условиям уже действующей статьи, э, по условиям измененной, точнее, части 2 статьи 31, обязаны установить дополнительные требования с учетом положений э, постановления правительства 2571. Но здесь, э, опять же, не всегда эти доп-требования применяются. Применяются они в определенных случаях, когда, например, начальная максимальная цена контракта превышает определенный порог. Вот, например, если мы говорим про культурное наследие. Если до 500 тысяч рублей у нас э, установлена начальная цена закупки, доп. требования не применяются. Если свыше этой суммы, доп. требования применяются. То же самое и по остальным видам работ. Но здесь еще учитывается в том числе и уровень закупки, федеральный, региональный или местный уровень закупки. То есть, например, а, так, если, вот допустим, это градостроительная деятельность, начальная максимальная цена контракта превышает для федеральных нужд 10 миллионов рублей, то заказчик обязан установить эти дополнительные требования. В чем выражается применение доп. требований? Конечно, по большей части это наличие опыта у участника закупки. Какой опыт мы используем? По большей части, а именно в тех случаях, которые предусмотрены указанными пунктами, вот они синим цветом здесь обозначены, мы подтверждаем свое соответствие дополнительным требованиям, теми документами, тем договором или контрактом, который отражен в ЕИС. То есть это или контракт по 44-му федеральному закону, или договор по 223-му федеральному закону. В отдельных случаях, когда, например, не требуется непосредственно подряд, да, а возможно подтверждение наличия опыта субподрядом, это тоже можно, точнее, таким образом тоже можно подтвердить наличие опыта, но за исключением указанных позиций. То есть здесь, конечно, по большей части это будут исключительно сведения из, исключительно из, соответственно, из реестра. Так, ну я вот просто здесь еще параллельно читаю вопросы. Уфас отказал, сказал, что проверять не обязан. На каком этапе было рассмотрение, на каком этапе пришел отказ от Уфас? Если закупка рассматривается до заключения контракта, Уфас обязан проверить. Но Здесь опять же важно со своей стороны то есть информацию должным образом предоставить в жалобе. То есть не просто так, просим проверить такого-то участника. В этом случае действительно может быть отказ от УФАС. Важно указать, например, что заявка участника не была допущена, или, например, произошло снижение цены, снижение не должно было применяться ввиду того, что в целом механизм приказа Минфин-126 не должен был применяться в этом случае. Но здесь нужно, конечно, посмотреть саму формулировку. И если это э, закупка после, после уже заключения контракта, то здесь, конечно, в этом случае мы в ФАС не обращаемся э, при наличии каких-то спорных моментов. Здесь только спорные моменты может разрешить суд. То есть суд первой инстанции, а дальше уже в зависимости от ситуации. Так, и, наконец, следующее требование – это доп. требования по части 2.1 – а, опять же, ну здесь по сути это абсолютно новое условие, которое действует с этого года, доп. требования о предквалификации, то есть речь идет о том, что если закупка свыше 20 миллионов рублей любых товаров, работы, услуг, которые вот в этот вот перечень не включены, заказчик обязан применять предквалификацию. Предквалификация применяется следующим образом. Если при применении конкурентных способов закупки начальная максимальная цена контракта превышает 20 миллионов рублей, а заказчик, за исключением тех случаев, которые регламентированы постановлением правительства 2571, устанавливает дополнительные требования об исполнении участникам закупки, в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракты или договора то есть учитываются и контракта по 44 федеральному закону и э, договора по 223 закону а при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустойки то есть если неустойка была начислена по контракту договора она ну, должна быть погашена при этом учитывается стоимость исполненных обязательств по контракту или договору, должна составлять не менее 20% начальной максимальной цены контракта. То есть, таким образом, если начальная максимальная цена контракта превышает 20 миллионов рублей, то в этом случае заказчик обязан установить требования о предквалификации к участникам. При этом... Если, например, мы говорим про ну, пороговое значение, возьмем 20 миллионов рублей, да, текущая закупка по новой процедуре составляет начальная максимальная цена контракта 20 миллионов рублей. Заказчик устанавливает требования о наличии опыта у поставщика, при этом учитывается любой опыт относительно к предмету этого контракта. И учитывается обязательно сумма исполненных обязательств. То есть в данном случае от 20 миллионов минимум 20% это 4 миллиона рублей. То есть на такую сумму контракт должен быть исполнен. Контракт или договор без относительно предмета. Например, в начале, года, в начале года встречал такую ситуацию, когда заказчик, не знаю почему в таком объеме, но тем не менее закупал канцелярию на сумму свыше 20 миллионов рублей. Была жалоба ввиду того, что заказчик не установил требования по части 2.1, доп. требования по части 2.1. И поставщик, который обжаловал действия заказчика, естественно, был прав, потому что нужно было доп. требования установить, требования о наличии опыта у поставщика. Соответственно, здесь мы подтверждаем соответствие доп. требованиям и по части 2, и по части 2.1 – Заранее подтверждаем соответствие доп-требованиям на электронной площадке. Это обязательное условие. В течение пяти рабочих дней оператор электронной площадки утверждает соответствие доп-требованиям. дальше уже, соответственно, мы получаем возможность участвовать в тех закупках, по которым эти дополнительные требования установлены. Так, сейчас мы с вами посмотрим, какие у нас еще вопросы. Так, смотрю вопросы. С таким образом мы сегодня с вами рассмотрели изменения, которые уже активно применяются в рамках жизни поставщика и заказчика. Часть изменений вступает в силу с 1 июля, часть изменений уже применяется, начиная с этого года, санкционные изменения однозначно будут еще вводиться, применяться, но с учетом уже и текущей, на тот момент, когда будут приняты изменения политической, экономической ситуации. Пока, соответственно, мы с вами работаем по тем условиям, тем правилам, которые действуют. Так, ну, если вопросов нет, уважаемые участники, в таком случае я с вами прощаюсь. Все материалы вебинара будут отправлены, то есть вы получите в том числе эту презентацию, которую я использовала в ходе нашего сегодняшнего мероприятия, и сможете вернуться к записи вебинара, просмотреть интересующие вас моменты и просмотреть презентационные материалы. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.